сейчас у нас будет взрыв небольшой по активности я сейчас составляю список людей мне нужна имя фамилия потому что я буду создавать намерение по каждому человеку конкретно как мастер рейки я буду делать специальный ритуал для того чтобы у вас запускался процесс очищения от вины избавления исцеления чувства вины я буду вести этот список в течение сегодняшнего дня. Ну, по крайней мере, такая возможность есть у тех, кто бесплатно занимается. Мне нужно, чтобы вы мне в чате написали имя и фамилия. Я вписываю. У меня уже есть список. Там уже написано раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь человек в этом списке уже есть. Это люди, которым это надо. Теперь я спрашиваю у вас, кому надо, вы сейчас в чате пишите имя и фамилию. Я смотрю на чат и переписываю имя и фамилию в этот список. С этим списком я буду заниматься сейчас, сегодня вечером, завтра утром, завтра вечером. И так каждый день до субботы. Э в субботу у нас будет основная часть инициации, у нас будет активация ДНК вторая часть. Мы будем работать с оставшимися хромосомами. И я обещал, говорю еще раз повторяю, что я буду конкретно заниматься с страхом и с чувством вины с теми участниками, которые будут в субботу. Но до этого я вас готовлю. Те, кто не идут, ну как бы ну, вы, да, вы получите от меня бонусом, да, такой подарок небольшой. Еще раз говорю, я буду, я буду заниматься с вами сегодня, завтра, послезавтра. А в субботу будет эпогей всего этого. Поэтому я думаю, что чем больше нас, тем больше будет результат. Я вам в двух словах сейчас объясню. Те, кто не знает, рейки это прекрасная божественная энергия которая есть в этом мире и люди которые инициированы в рейке они ее могут собирать эту энергию я как мастер рейки могу ее направлять в любое место на любое расстояние могу создавать временную временную программу то есть я могу взять например ну если вы, не знаю, притч соскочил да и если вы прийти в больницу он скажет вот надо ему там протирать его и мазать чем-то каждые 15 минут я как мастер рейки могу создать программу поток энергии на исцеление и сдать программу чтобы это происходило каждые 15 минут понимаете да то есть я с вами буду работать я буду вам энергию направлять буду за вас создавать определенное намерение манифестацию и буду это делать регулярно для того чтобы у вас менялась программа на чувство вины